Становится страшно, год от года сильней Уже входит в привычку терять старых друзей И хочется плакать, и даже не плакать, а выть Ты понимаешь, что не в силах ничего изменить Задача твоя необычно проста Как можно быстрей уничтожить себя Не остается любви, проходит страх и вся боль Неужели ты действительно доволен собой, Когда на следующий день ломит каждый сустав, Когда желание кайфа душит, словно удав, Тебе нужны твои руки, чтобы только звонить, А ноги нужны, чтобы за этим идти, И деньги нужны, чтобы просто отдать. Ты говоришь, что свободен, Ты об этом кричишь, но ты зависишь от этого, о чем ты торчишь.